Так, сейчас сначала настройки. Во. Жизнь и страдания господина Бранте В эпоху падения Блаженной Империи Аркнов. С вами сегодня Вадим Картавый. Вы на канале Картавый Компани. Это новая игра. Часть первая Так да. Режим игры Возврат в главном запрещен последствия открытые окей перед вами жизнь одного человека кем он растет и как сложится его судьба определитесь вы сами вы принимаете на себя роль господина Бранте и пройдете его путь от рождения до истинной смерти нашему герою не посчастливилось родиться в жестоком и безусловном Бесчеловечном мире Устройство его отличия Этого мира От нашего Откроется вам не сразу Приготовьтесь изучать Шаг за шагом Каждый поступок влияет на личность Самого героя, его семью, друзей И противникам Исход важных событий А через это на положение дел во всем государстве выбираете решение согласно тому, как вы хотите изменить себя и мир. Как вы проживете доставшуюся вам распоряжение жизнь? Повернет ли господин Бранте ход истории или вам будет перемолот его женовыми Все в ваших руках. Голова первая. Пальцы испачканы чернилами. Дышать тяжело. Руки трясутся. Но на листе одно за другим появляются слова. Они складываются в летопись жизни. Кто ты? Как ты пришел к такому концу? Ты родился и прожил всю жизнь в блаженной Аг... Агронийской империи. Здесь была судьба каждого, преднапределена с рождения – человек или аркан, дворянин, священник или простолюдин. Над всеми царит. Царство Божие, поле Близнецов и каждое тихое крохотное звено в вселенском механизме. Воспоминания приходят, накатывают волной, от а каждого не убежать, заново связывают утраченное время воедино. Детские мечты отсрочены в юность столицы, бурные мирные годы, криптовалитная война, высокие посты и низкие поступки, роскошь дворцов, тайны городских подворотин поля сражений и лица каждого из близких, кто прошел с тобой этот, этот... Этой дорогой. Чернила выпле... выплескивает твою жизнь на бумагу. Каждый шагом ты пытаешься изменить мир по своей воле. Как ты рос, какой путь избрал, себе в молодости, какие деяния совершил и что принес в жертву. Все, Все это привело тебя сюда, к концу твоих времен. У каждого решения всегда была цена, И спустя годы развилки судьбы Отзываются в памяти то болью, то радостью. Мог ли ты прожить иначе, Вырасти другим человеком, Занять иное место в обществе, В твоих силах было изменить Ход самой истории. Сейчас на пороге смерти ты борешься с сомнениями, идешь последний. И самый важный ответ ищешь. Почему твой жизненный путь оказался именно таким? Была ли жизнь всегда в твоих руках? Или ей распоряжались иные силы? Кто же вершит судьбу человека? Так, кто же вершит судьбу человека? Наверное, сам человек. смерти уже услышанная но ты расправляешь плечи и вдыхаешь полностью грудью последний ответ найден что же есть судьба если не длинная цепь твоих поступков и решений Что бы ни случилось в жизни у тебя есть всегда выбор Ты сам заслужил жизнь, которую прожил. И только тебе держать за нее ответ. Правда ли ты? В поисках истины тебе придется вернуться к самому началу. Вспомнить весь пройденный путь. История человек по имени Вадим Бранте вновь оживает на этих страницах детство Первое. Детство. Начало жизни. Первые слова. Робкие шаги. Ты еще так мал и только знакомишься с миром, в котором родился. Все вокруг новое, непонятное, беспощадное. Перед тобой простирается долгая дорога и трудная жизнь, подвиги, поражения. Судьбоносные решения еще впереди. Но уже сейчас первые поступки заронят зерна твоей личности. Ты учишься жить и выживать в этом мире. Ищешь свое место, определяешь будущую часть. Кем ты вырастешь? Начало жизни, детство, первые слова, робские, робкие шаги Ты еще так мало знакомишься с миром, в котором ты родился Но уже сейчас первые поступки заранят зерну твоей личности Кем ты вырастешь? Важные события, которые могут произойти в этой главе Урок фехтования. Ты осмеливаешься учиться фехтованию на шпагах вперед за своим отцом, хотя тебе еще не положено порождение. Испытание первую смерть. Еще в детстве ты переживешь свою первую смерть и перерождение. Озарение Благодаря матушке тебе приходит озарение Как устроено мирозвозрение И каковы уделы его обитателей Причастие дворянина Запас сил Поцеловать меч Ты пытаешься принять дворянский Удел на причастие Твои личные качества в этом возрасте, от них зависят поступки, тебе будут доступны. Безвольный чуткость. Не познавший смерть. Разделы, открывающиеся в этой главе. Раздел «Судьба» тебе доступен. Раздел «Личность» теперь доступен. Раздел «Дом» теперь доступен. Раздел «Семья» теперь доступен. Начинаем главу. Не было ничего, ни времени, ни чувств, только тьма и пустота. Но чья-то воля вдохнула жизнь в небытие. Материя и дух пришли в движение. История начала свой ход. И появился на свет. Твое первое воспоминание, ты лежишь на спине, ослепленным ярким белым сиянием. Ты не один. Над тобой склонились гигантские фигуры твоих создателей. Ты их часть, они часть тебя. Между вами необъяснимая связь, крепкая, нерушимая. Они всегда будут следить, и хранить, и оберегать. Каждый выдох дается болезненно. Ты выпускаешь боль в отчаянном крике. Создатели притягивают к себе свои руки. Эти двое... Те, по чьей воле ты пришел в этот мир, Из кого ты сотворен. Они едины, но чем ближе они склоняются, Тем яснее их различие. Ты уже чувствуешь, как они борются внутри тебя. Первый силуэт Мягкий Чувствительный, мудрый, милосердный. Его любовь окутывает тебя с ног до головы, Будто вторая пеленка. От него исходит бесконечное тепло. Второй, сильный, властный и благородный, Он строг и справедлив, укажет нужный путь и встанет на защиту Но не спустит с рук Ни одного поступка Но есть и третья фигура Едва различимая Поднобна тени Она стоит позади Но от нее исходит биение Непримолимой воли к жизни Той самой воле что не, не зреет внутри тебя. Мягкая раскрытая ладонь, Жесткий кулак, стоящийся вдали тень. Ты с трудом высвобождаешь руку, Из тугой ткани тянешься навстречу миру. Маленькая ладошка неуклюжая обвивает маленький палец. Ты изучаешь руки матери на ощупь. Мать тепло улыбается и руки обнимают и подхватывают тебя, она пахнет домом, ни с чем не сравнимым с запахом. Ни с чем не сравнимое. ощущение безопасности. Ее объятие самое тепло на свете, и хочется быть вечно. Ты пришел в этот мир, какую-то жизнь проживешь в нем. С каждым днем ты... Различаешь родителей все лучше, Отца узнаешь по тяжелому дыханию, Холодным сильным рукам. Он приходит к тебе редко. Роберт Бранте Ну здравствуй, младший из рода Бранте. Нежный голос матушки Рядом и днем, и ночью. Лидия Бранте. Как ты быстро растешь, малыш? В семье есть двое маленьких людей. Их зовут Стефан и Глория. Глория поет тебе песни, любит наряжать тебе тесные одежды, аккуратно держит твои руки помогает делать первые шаги. Стефан же обычно хватает тебя за руки, щипает и подкидывает. Смотри, это твой брат и сестра. Стефан Бранте. Да, ты мой братик, я буду с тобой играть. Только я всегда буду главнее, потому что ты Простолюдином родился. Перестань ты, Глория. Перестань ты. Он еще Он еще ничего не понимает. Малыш, пойдем лучше играем. Поиграем во двор. На улице жарко дверки. Одна брата, другая сестры. Помогают тебе. Спуститься по огромным каменным ступеням, ты плюхаешься на землю и начинаешь водить ладошками по траве. Редкие травинки щекочут твои пальцы. Дали небо разрезает огромная полоса белого света, слишком яркая, чтобы на нее смотреть. Стефан Бранте. Кто на сияющий столб уставился? Нагляде... Наглядишься еще. Эх, я хочу играть в прятки. Глория, он же совсем маленький. Как ему играть с нами? Стефан Бранте, вот ты его и спрячь, а я вас буду обоих ловить. Ты не знаешь, о чем они, но издаешь радостные звуки. Что-то интересное происходит. Стефан и Глория переглядываются. Затем твой брат отходит к большому дереву и закрывает глаза. И начинает громко выкрикивать. Глория берет тебя за руку и ведет за собой по двору. Сестра заводит тебя за густые кусты у высокой стены. Свет от небесной полосы еле проникает сюда. По земле ползут черные жучки, дома отсюда не видно. Глория сажает тебя на землю, зачем-то подносит палец к губам и исчезает. Голос Стефана затих, Глории нигде не видно. Тебе становится холодно, жучки не ходят играть. Ты сидишь уже очень долго, совсем один. Никто за тобой не приходит. Они забыли о тебе, бросили тебя. Ты встаешь, тебя немного качает из стороны в сторону, но ты осторожно делаешь первый шаг. Сразу удержать равновесие не удается, ты снова плюхаешься на земле. но ты упрямо встаешь и продолжаешь идти в сторону, куда скрылась Глория. Ты выходишь к стене дома, и тут же тебя подхватывают самые ласковые и нежные на свете руки. Это матушка. Лидия Брамте. Так вот ты где. Ты прижимаешься к матери и держишься за нее. Хочешь, чтобы она знала. То есть ты шел сам без помощи. Матушка кладет тебя по голове, за ней виновата стоят твои сестра и братья. Глория заплакана, Стефан недовольно смотрит в небо. Ты обнимаешь матушку покрепче, она рядом. не схожие еще одно воспоминание ты все еще малыш но уже умеешь говорить и сам бегаешь по комнатам сегодня необычный день отец ходит по дому и отдает распоряжение прислуги на кухне весь день кипит работа Зажигаются свечи мрачные И молчаливые приготовления повсюду. Даже старший брат Стефан притих. Матушка подводит тебя за руку К твоей сестре Глории. Лидия Брамте Сын сегодня... Мы отмечаем Нисхождение. Это день, когда к нам спустились наши боги-близнецы. Мы должны чтить это время и показать богам свою покорность. Ты еще мал, просто прислушайся во всем свою сестру. Глория Уводит тебя в детскую, из нее убраны все игрушки, даже стулья и ковер. Остался только голый деревянный пол. Глория. А другие комнаты нам сегодня не велено. И мы будем похлебку... И мы будем есть похлебку и черствый хлеб. Сегодня нисхождение. Все люди должны быть там, где им положено порождение. Непривычно тихо. Только из-за двери доносятся приглушенные голоса. Ты постепенно сидишь на холодном подполу, под не зная, чем себе занять. В пустой комнате одиноко звучит голос сестры. Ты прислушиваешься, затаив дыхание. Это песенка, которую сестру научила матушка. Глория. Близнецы в мир приходили, Нам уделы подарили, Их немного раз-два-три, Все за мною повтори. Есть удел для дворянина Править доблестью и силой, Духовенство видеть суть. Их удел наставить в путь, а простых людей удел, чтоб работал и терпел. Кто удела соблюдает, после смерти не страдает. Вот тебе малыш совет, знай удел свой с малых лет. Клория замечает твой завороженный взгляд. На ее лице появляется улыбка. Нравится стишок, а ты понимаешь, про что он? Вот смотри, есть три удела. Их дали сами близнецы, когда спустились к нам сияющего столпа. Видел белую полосу на небе? Это он, сияющий столп. Видно всегда и, по, и отовсюду. Кто следует своему делу, тот попадает на самую вершину сияющего столпа, а кто нет, тот будет вечно мучиться у подножия. Вот мы с тобой родились простолюдинами, и матушка наша тоже из простых. Наш с тобой у дел страдать, терпеть и упорно трудиться, ясно тебе? А у дворян и священников дела совсем другие. Дворяне всеми правят и сражаются про священников, я и сама. Не, не очень знаю, но они разговаривают с близнецами, а потом учат остальных. Глория глядит на тебя, понимаешь ли ты что-нибудь, затем качает головой и продолжает напевать песенку. Голос сестры не замолкает Завораживает и притягивает в комнату озаряет небесный свет Из него возникают две фигуры Знакомые тебе с рождения Она обнимает плечи сестры Вторая оставляет на защиту ее спиной Ты не в силах отвести взгляд от этой картины Глория ничего не замечает Чуть покач покачивается в такт В песне снова поет Последние строки Вот тебе, малыш, совет Волшебная картина перед твоим взором Рождает неопределимое желание Выразить себя Внутри тебя тоже загораются слова Ну какие... Вот тебе малыш совет Знай удел с малых лет Ты вторишь сестре Глория удивительно поднимает На тебя глаза и кивает Две священные фигуры за спиной Сестры поворачиваются к тебе Их пристальный взгляд словно проникает вглубь тебя ощупывает тебя с ног до головы, затем они растворяются в, в тусклом свете окна. Лория оглядывается. Что ты увидел? Ты мотаешь головой. Все уже случилось. 21 весна происхождения. Ты стал больше понимать, о чем говорят взрослые. Твоя семья необычная. Отец, благородный дворянин. Но не по рождению он заслужил титул на важной службе. А вот твоя матушка из низкого сословия. Из-за этого ты рожден простолюдином. Но отец говорит, что со временем ты тоже можешь стать благородным Тебя рано учат читать Вместе с маточкой вы запоминаете стихи про божественных близнецов, живущих на сияющем столпе Матушка называет эти стихи молитвами Временами ты пытаешься разглядеть богов полосе небесного света, сияющий над вами днем и ночью. Но это сияние только слепит тебя. Самая большая радость ступеньки. Они перестают быть неопределенным препятствием. Теперь ты сам по ним ходишь, а иногда даже прыгаешь. Отец велит тебе быть осторожным и не залезать слишком высоко. Но даже всегда падая, ты продолжаешь изучать мир вокруг. Старший брат Стефан все реже играет с тобой из с Стефан говорит, что будущему дворянину не положено возиться с простолюдинами. Глория за этого дразнит Стефана, а тот в ответ таскает его за косы. Одним вечером отец собирает вас в гостиной, скоро у вас будет братик или сестренка. Глория просит сестренку, одни мальчишки дома надоели. Стефан сердится, ему уже хватает малышей под ногами. Получается, скоро ты станешь старшим братом, а кому не важно, ты будешь любить старшего больше всех. Когда отец возвращается домой из поездок, он иногда читает тебе твои взрослые книги. Тебя захватывают истории о войнах и полководцах. И восстаниях отец одобряет твои увлечения Роберт Бранте Если ты будешь упорно учиться и сможешь как я стать двойнином мантии и получить шпагу но сперва тебе нужно повзрослеть какое пугающее приятное слово взросление Всматриваешь ковер под ногами, странное чувство, стыдишься и гордишься собой одновременно. Рука чуть с... саднит, рядом носом шмыгает Стефан. Брат занимался во дворе с деревянным мечом, а ты хотел играть вместе с ним. Брат в конце концов Рассердился и бросил В тебя мечом. Палка больно стукнула Тебя по руке. Ты поднял, подошел И ударил в ответ. По ковру из стороны в сторону Ходят матушкины ноги. В домашних туфлях но ты Не поднимаешь головы Чтобы не видеть ее гнев Она уже не так ласкова к тебе, как раньше Лидия Бранте Почему ты поднял руку на Стефана? Ты сбивчиво отвечаешь Брат начал первым Ты всего... Лишь ответил тем же Сте Стефан Бранте. Да какое он право имеет вообще мне надоедать? Вот вырасту и отступлю тебя настоящим мечом. Матушка пресекает ваш спор, но когда она уже обращается к, к тебе... В ее суровом голосе все еще слышна забота Лидия Бранте. Даже если Стефан ударил первым, тебе не положено отвечать. Ты мой сын, а я из простого сословия. Нам с тобой Уготованы страдания у твоего брата оба родители дворяне скоро он пойдет пройдет причастие и мы будем править такими как мы Лидия Брамте Те кто поднимает руку на дворян получают наказание такой твой удел чем раньше ты научишься этому, тем лучше для всей семьи. Стэфан торжествует и смотрит на тебя. Ты в тревоге смотришь на матушку, не зная, как поступить. ты соглашаешься со своей неправотой ты готов понести наказание ты просишь у Стефана прощения и он отворачивается от тебя матушка отрывает тебя и молча ведет за собой ты слушаешься руки потеют а ноги Наливаются тяжестью Вдруг матушка останавливается И склоняется над тобой Заглядывая прямо в твои глаза Лидия Бранте Сынок, ты правильно понял Наш с тобой удел Мы не идем на перекор Мы страдаем Только как мы можем прийти к близнецам после всех смертей и прибыть с ними в неге на вершине слияющего стопа. Наши добродетели в умении смирить свой дух. Мы покорны в словах, упорны в деле, разумны в мыслях. Ты показал это сегодня. Я горжусь тобой. Матушка обнимает тебя. Ты, наконец, выпускаешь слезы, которые копились так долго, и чувствуешь облегчение. Тебя стекут розками на глазах у всей семьи. Боли раз за разом. Обживает, обжигает твою кожу Но вместе с ней к тебе прикасаются божественные законы Матушка все еще чаще остается одна в своих покоях. С каждым днем она становится тяжелее и круглее. и трудно ходить. Но вместе с тем с ее лица не сходит улыбка. Она кладет твои ладошки на большой живот. Ты чувствуешь шевеление где-то там внутри. Скоро у тебя будет еще один братик. Или сестричка Вместо матери теперь С тобой ходит сестра Глория Вы гуляете по двору в вечернем свете Сияющего столпа Она поет тебе песни И рассказывает удивительные истории А ты хочешь прочитать тебе стихи Я сама написала Там про тебя есть Только никому не говори Сочинять удел дворян, если матушка узнает, меня выпору, как тебя за драку. Мой второй отец-судья. Первого не знаю я, матушка твердит себе, а слияющим стал пе. Братец скачет трампарам. Как собачка по пятам. Ну, а я стихи пишу. Ты об этом не шушу. Сегодня Ты нигде не можешь найти сестру. Она давно обещала Сводить тебя на старый пруд, Где живут красные лягушки. Обещала Куда-то запропастилась. К твоим поискам присоединяются слуги. На шум из покоя выходит матушка. Глорию находят в отдаленном уголке сада. В ее руках перо и листы, исписанные стихами. Матушка ни на шутку не рассержена. Пока она пробу... пробегает глазами, по листам ее лицо темнеет от злости. Глория заламывает пальцы. Сестре хочется убежать, но кажется, спасения нигде нет. Лидия Брантель. «Глория, что за выходка? Мы об этом уже говорили. Тебе нужно следить за младшим братом. Не смей даже думать ни о каком сочинительстве». «Глория, матушка, я могу и сама решить, что мне делать». «Лидия Бранте, нет, ты не можешь». За тебя решено богами. Глория. Братик уже не маленький, Ему не нужна нянька. А Мне хочется иногда побоить одному. Придумать что-нибудь свое. Я никому не мешаю. Лидия Брамте. Ты простолюдинка и будущая хозяйка. Пора учиться следить за детьми. Вот если бы твои твой бесчетный отец оставил меня при себе, могла бы ты стать дворянкой, а так надеяться тебе не на что, и морать бумагу я тебе запрещаю. Матушка Хри... крепко хвор... хватает Глорию за руку и ведет себя вас за дом Она швыряет Испитанные листы Исписанные листы в камин Глория рыдает Ты наблюдаешь за этим Думая, как поступить Я думаю, утешить. Тихие Глории догорают в камине. Матушка удаляется. Ты обнимаешь плачущую сестру и шепотом предлагаешь пойти в библиотеку. Там можно залезть под стол и написать что-нибудь вместе. Глория мотает головой. Матушка запретила. Нельзя идти против ее слова. Ты отвечаешь, что это будет вашей тайной. Тащишь Глорию за собой в библиотеку. Она упирается, но ты не сдаешься. Вы осторожно заглядываете в комнату. Сестра достает с полки книжницу. Вы запираетесь под стол и начинаете вместе читать. Это стихи о вечной любви. Видно, как они нравятся Глории. Вы начинаете сочинять сами. Она вдохновенно произносит фразу. Ты повторяешь ее. Предлагаешь. Рифму. Сестра радостно кивает. Так проходит остаток дня. Вместе вы придумываете стихотворение. Выучиваете его наизусть. Но ни один лист не был исписан. Вы не нарушили запрета. Матушки. Итак, друзья. Я предлагаю все остальное послушать в следующий раз. Действительно, история очень интересная и мне хочется полностью ее прочесть. Но... К сожалению, сразу я этого не могу сделать, как он по времени ограничен, и э, я не хочу делать очень длинное видео, чтобы оно было как-то слишком длинным. Поэтому я для начала выпущу один ролик э, и посмотрю, как понравился он, зрителю как э, зашла эта история ведь э, это не только игра но и книга да э, здесь мы принимаем решение, здесь мы отыгрываем свою какую-то роль принимаем на себя какую-то ответственность в итоге мы посмотрим, что будет с этим роликом. Если тебе понравилось, жми свой царский лайк. Подписывайся на канал, чтобы увидеть следующую главу. Ну на этом все. Спасибо.